Я приветствую всех, и я хочу рассказать о себе, о своем опыте. Какое-то время назад, недавно, я проходила сеансы с Рай. сначала. У меня были вопросы, запросы, которые мы решили, и я спокойно уже жила после этого. Но вот время прошло, и у меня такое появилось ощущение, что чего-то мне не хватает. И появилось напряжение в спине, боль в спине. И я решила пройти снова с, с этим запросом своим сеанс. Но рая меня не смогла принять. Я отправила к Вике с Викторией. Мы этот сеанс прошли. Но прежде чем пройти сеанс, мы сначала с ней поговорили. И Вика так плавненько, плавненько вывела мои такие недостающие пазлы, которые, в которых я сама себе даже боялась признаться, по интимной сфере. А если нет границ, то откуда установка, что грех там проявляться? Грех любить и проявлять любовь. Как тело вообще может быть греховным? Смотри. И я так даже думаю и ощущаю, что, скорее всего, вот это вот напряжение боль, и боль в спине вот тоже с этим как раз-таки и связано. Вот. Ну, это мы посмотрим, конечно. Как пойдет. И во время сеанса, конечно, я посмотрела на свои вот эти проблемы. И они оказались такими смешными. Я даже сейчас смеюсь над ними. Входи в этот источник полностью. Не бойся, доверься. Я вошла в источник. И пытаюсь осознать границы.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 И это вообще, это просто вот такое освобождение от всего, от всего, что я там себе надумала. Ой. Даже просто, просто нет слов. Ну, и, конечно же, я вот опять попала в такое состояние, которое даже не описать. У вот тебя жизнь не дешеви, живи, живи. Да. Живи, да. радуйся. Ну, да. Я даже вот сейчас, когда вот говорю, как меня Вика спрашивала, как ты сейчас себя чувствуешь? И даже возможно просто вот писать словами, как я себя чувствую, это хорошо сказать, это мало. Как-то еще сказать больше, тоже мало. Просто вот не хватает слов даже выразить вот это состояние. Ну и после сеанса... Вот такое освобождение, это легкость, выходишь на улицу и смотришь. Это просто такая вот чистота, вот как говорят, вот когда заморские начинаются, вот такая вот кристальная чистота. А тут летом, вот эту жару, такую духоту, и просто вот это как дух захватывает вот этой чистотой. Вот, просто замечательно свойма. И вот хочу сказать, мы шли вот с ребеночком, со своим, я его забрала из садика, и он такой радостный, веселый, и я вместе с ним, он такая радостная, и у меня фокус раз на одно, на другое. Он куда обратит внимание, я тоже обращаю. И как будто как в первый раз вот это вот видишь. Ту -ту захватывает от этого всего. А муж сказал, Саша, ты такая счастливая, на тебя посмотришь и радуешься. Так что вот это просто стоит, стоит очень многого. Прохождение сеансов, освобождение. Вот это, это дает просто невероятные такие ощущения, и Потом освобождение, на жизнь по-другому начинаешь смотреть. Спасибо Виктории, спасибо чистому сознанию, Раи, которая со мной предыдущие сеансы проводила. Просто огромная-огромная благодарность. Это знаешь, <coughs> есть такие стихи, они у нас есть на канале, может быть ты их и слышала. Называется ⁇ Распахну свое сердце Настяж ⁇ и там есть такие слова, что в мире нет ни плохих, ни хороших. Есть счастливые и несчастные. И такие слова, что мы пришли сюда наслаждаться. Улыбайтесь, свободны будем. Как вот сказать-то? У меня просто слов нет, как я. Хорошо сказать, это мало будет. Так. Вот. Еще в тело не собралась до конца. Вот. божественно да. Да. потому что хорошо это, это хорошо, это, это такое состояние. Спасибо, Виктория.